Всем привет на канале Шарабара. Сегодня мы поговорим про холодное оружие, а именно рассмотрим мечи. Не легко найти оружие, которое оказало бы такое сильное влияние на историю нашей цивилизации. На протяжении многих тысячелетий меч был не просто эффективным орудием убийства, но и символом мужества и доблести, неизменным атрибутом воина и предметом его гордости. Во многих культурах он олицетворял достоинство, лидерство и силу. Разновидности этого оружия известны практически у всех культур античности и средневековья. Тем не менее, к сожалению, ранние этапы эволюции этого вида оружия не совсем известны. Судя по всему, предшественником меча была дубинка, она же палец, из твердого дерева или камня с острыми режущими кромками или вставными лезвиями микролитами. Это на вроде тех, что использовали от стейки. Но создание настоящего меча в полном смысле этого слова стало возможно только после освоения человеком металлов. С его помощью посвящали в рыцари. Это оружие обязательно входило в состав регалий, используемых при коронации минценосных особ Европы. Меч – это один из самых распространенных символов Геральдики. Вопреки же бытающему мнению, данное оружие не было доступно каждому. Железо и бронза были редкостью, они стоили дорого, и на изготовление хорошего клинка уходило много времени. Меч представлял собой не просто полосу прокованного металла, это было сложное композитное изделие, состоящее из нескольких кусков разной по характеристикам стали, правильно обработанной и закаленной. В первую очередь, меч хорош своей универсальностью. Это оружие можно было использовать в битве в пешем порядке или на лошади, для нападения или защиты, в качестве основного или вспомогательного оружия. Меч прекрасно подходил для личной защиты. Его можно было легко носить с собой и в случае необходимости быстро применить. Иногда используется классификация по длине коленка. В ней выделяют короткие мечи, длина 60-70 см, длинный меч, Размеры составляют от 70 до 90 сантиметров, и его могли использовать как пешие, так и конные воины. И кавалерийский меч, длина свыше 90 сантиметров. Вес меча колеблется в очень широких пределах, от 700 грамм, например это гладиус, до 5-6 килограмм. Это большой меч типа фламберг. Также мечи часто делят на одноручные, полуторные и двуручные. Меч имеет следующее строение, эфес, клинок, навершие, рукоять, Гарда или перекрестие, лезвие и острие. Но в общем и целом меч состоит из двух частей: это клинок и эфес. Режущая кромка клинка называется лезвием. Заканчивается клинок острием. Как правило, клинки имели ребро жесткости или дол это углубление, которое предназначено для облегчения оружия и придания ему дополнительной жесткости. Незаточенная часть клинка, прилегающая непосредственно к гарде, называется рекассо. В состав эфеса входит гарда, в средние века она часто имела вид простой крестовины, рукоять, а также навершие. Навершие имело большое значение для правильной балансировки, а также оно предотвращало соскальзывание руки. Крестовина также выполняла несколько важных функций. Во-первых, она не допускала соскальзывания руки вперед после нанесения удара. Она защищала руку от удара о щит противника. И лишь в последнюю очередь крестовина защищала руку мечника от удара оружия. Важной характеристикой же клинка является его поперечное сечение. Известно множество вариантов сечения, они менялись вместе с развитием оружия. Ранние мечи часто имели линзовидное сечение, которое больше подходило для нанесения режущих или рубящих ударов. По мере развития доспехов, все большую популярность стали получать ромбические сечения клинка, которые отличались большей жесткостью и больше подходили для колючих ударов. И предлагаю рассмотреть некоторые виды мечей. Флиса. Меч племени Кабилов Марокко. Однализийный клинок, длину почти 60 см, мог использоваться как небольшая сабля. Острие довольно вытянуто, так что оружием можно было наносить колючие удары. Навершие же представляли собой обычно зооморфные изображения. Шотил – это настоящий серповидный меч, который использовался в древней Эфиопии. Из-за его формы было очень трудно защититься от него другим мечом или же щитом, так как Шотил просто изгибался вокруг него, чтобы проткнуть врага. Но несмотря на это, его считали почти что бесполезным. Рукоятка маленькая для такого большого оружия, и из-за формы лезвия вытаскивать из ножен не слишком удобно. Шамшир – персидская сабля с изогнутым клинком, это исключительно режущее оружие. Острие его практически бесполезно из-за сильной кривизны, которая нужна для оттяжного удара. Тальвар. Внешне это типичная сабля. Средняя ширины клинок несколько изогнут. Дол чаще всего отсутствует. Основное отличие его от других сабель – его дискообразная навершие Эфеса, предотвращавшая потерю оружия и придававшая сабле неповторимый внешний вид. Длина клинка 60-100 см. Ханда. Это оружие было обнаружено в Восточной Индии на портике пещеры Рани Губха. Историки причисляют Ханда к одному из древнейших индийских длинноклинковых видов оружия, длина же в среднем 90-100 см. Пата – национальный меч индийских воинов, имеющий длинное прямое острое лезвие, которое соединяется с закрывающей руку стальной латной рукавицей-гардой, которая, помимо всего прочего, также прикрывала и переднюю часть руки фактически до локтя. Рукояти клинок украшались богато. Рукавица из стали часто оформлялась в виде головы животного или монстра, изо рта которого якобы выходил клинок. Вес составлял немного много ни мало 2 кг, а клинок в длину был от 60 см и до 1 метра. Рамдао Общая длина 65 см, 40 из которых приходится на клинок. Это массивный однолезвийный клинок, весом чуть больше килограмма. серповидной формы Он заточен по вогнутой стороне и постепенно расширяется дыха. Берманский меч. Его острие бывает самым разнообразным, от часто встречающихся видов заостренным концом, слегка приподнятым к обуху, до вариантов с закругленными или квадратным окончанием. Длина варьируется от 12 до 15 см для ножей и до полутора метров в мечах. И такое оружие, собственно, способно разрубить взрослого человека всего одним взмахом. Кацбальгер. Кашкадер. Его использовали в тесноте ближнего боя, когда особо размахиваться не получалось. Вес от 1 до 2 килограмм. Длина, как правило, 60-80 сантиметров. Гладиус. Прямой, обоюдоострый одноручный меч. Заточка клинка двухсторонняя. Он отделен от рукояти небольшим перекрестием. Рукоять овальная или круглая в сечении. Широко известны 4 разновидности этих мечей. Испанский. Длиной до 85 сантиметров. Майнц. Длина до 70 сантиметров. Фулхем. Длина также 70 сантиметров. Помпей. Длина до 60 сантиметров. Фламберг. Меч с характерным клинком волнистой формы. Как его еще называли, пламенеющий клинок. Это двуручный, реже одноручный или полуторный меч. Волнообразные изгибы клинка имелись чаще всего на две трети своей длины от гарды. Конец клинка оставался прямым и служил для нанесения как рубящих, так и колющих ударов. Учитывая, что оружие было очень тяжелым, и за счет этих самых пламенных волн, удар значительно усиливался так как выступающие части волн первыми касались цели, это повышало шанс прорубить жесткую поверхность. Кроме того, обратный ход пламенеющего лезвия давал вполне себе очевидный эффект пилы, рассекая поражаемую поверхность. Колющий удар клинком Фламберг причинял противнику значительно более тяжелую рану, нежели удар обычным клинком. К слову, длина около полутора метров. Разумеется, всеми любимая катана. Длинный японский меч. По форме клинка она похожа на шашку, но рука из у нее прямая и длинная, что позволяет применять двуручный хват. Навершие у него отсутствует. Небольшой изгиб клинка и острый конец разрешают наносить также и колющие удары. В длину примерно 60 см. Вес от 750 грамм до полутора килограмм. И на мой взгляд самое интересное оружие у уруми. Гибкие кнуты мечи. Само лезвие сделано из чрезвычайно гибкого металла, который можно обернуть вокруг талии как пояс в перерывах между использованиями. Длина лезвия была разной, но у Руми мог достигать, внимание, от 3 до 5 метров в длину. Им клестали по кругу, создавая защитную зону, в которую противнику было трудно проникнуть. Лезвия наточены с двух сторон, и они были чрезвычайно опасны даже для владельца. Из-за уникального стиля борьбы у Руми невозможно было использовать в массовых сражениях. И они лучше подходили для боя один на один. Вот видео и подошло к концу. Надеюсь вам было интересно. Впереди предстоит узнать еще очень много всяких вещей. До скорых встреч!